Вы смотрите программу в центре событий. Спасибо, что остаетесь с нами. 62% украинцев готовы отказаться от Донбасса ради наступления мира. Таковы данные самого свежего социологического вопроса. Для украинского общества сейчас в принципе нет ничего важнее прекращения войны. Так считает 49% опрошенных на втором месте по приоритетности с 15% голосов улучшение экономической ситуации. Разрыв колоссальный. Большинство украинцев готовы сейчас поступиться и территориями, и даже зарплатой, лишь бы не было войны. И при этом в массовом сознании доминирует мнение, что власть ничего не делает для того, чтобы прекратить войну на Донбассе. Или делает, но недостаточно, так считают 9 из 10 украинцев. И понять их несложно. Невзирая на мнение своего народа, президент Порошенко и его приближенные делают одно воинственное заявление за другим. Да и ситуация на Донбассе в июне резко обострилась. За происходящим следил Петр Вершинин. В военной форме президент мира, как себя сам называет Петр Порошенко, спускается в свежевырытые окопы. Рубежи вокруг Мариуполя должны быть полностью готовы через две недели. Триста опорных пунктов минимум по 40 гектаров каждый. Киев защищается от России, хотя непонятно, почему именно так. Ведь по словам президента агрессоры меняют тактику. Формат. Формат гибридной войны в ближайшее время изменится. И после того, как совместными усилиями мы значительно укрепили обороноспособность государства, мощность и эффективность вооруженных сил, вместо того, чтобы идти в лобовую атаку, Россия будет подрывать стабильность Украины изнутри. Секретарь Совета Нацбезопасности Александр Турчинов в своих оценках более радикален. Враг, заявляет он пойдет именно в лобовую атаку. Россия сосредоточила прямо у границ батальонные группы и, мало того, уже продвигает на передовую наступательные виды ядерных оружия и подводный флот. Киев просит военной помощи у Запада, ссылаясь на обострение ситуации на юго-востоке. Там снова гибнут мирные люди. Вот только в обстрелах на Донбассе обвиняют не ополченцев, а украинскую армию. Пусть Порошенко увидит на своих детях вот все то, что мы видим. Сколько ж можно издеваться над нами. Счастливой такой скалица своих людей убивает. За последнюю неделю не было дня, который Юго-Восток провел бы без обстрелов и жертв. Горят западные районы Донецка. Украинская артиллерия плотно бьет по частному сектору. В Горловке убиты три женщины. В руины превращены несколько частных домов. Тут уже, говорят, два человека погибли. В реанимации ребенок маленький. Ну, это мы сепаратисты, получается. Вот он, самый главный сепаратист наш. Власти ДНР с тревогой отмечают, украинская армия, несмотря на минские соглашения, тайком тайкомпи перебрасывает к линии соприкосновения артиллерию и реактивные системы залпового огня. Разведка ополчения зафиксировала вновь появившиеся позиции арторудий силовиков в районе Карловки, Верхнеторецкого и Семигорья В Дзержинске, Катериновке и Степном обнаружены грады. Также и системы РСЗО были замечены на подъездах к Авдеевке. В населенном пути Степное на территории лесного массива Установлено местонахождение РСЗО вм 21 «Град» 6 единиц. В районах населенного Путна Семигорье, Луганское и Мариновский установлено местонахождение огневых позиций артиллерии САУ 2С-19-100С. Ополченцы заявляют, что они хотят играть по правилам, но украинские батальоны уже открыто пренебрегают минскими соглашениями. 16 июня в Белоруссии пройдет очередная встреча контактной группы, на которой представители Юго-Востока намерены поднять тему усилившихся обстрелов.